Добрый день! Сегодня мы встречаемся с известным популяризатором математики Алексеем Саватеевым. Совместно с компанией ITV Group 23 января 2020 года он прочтет свою первую открытую лекцию в Нальчике, а с сентября 2020 года откроет цикл лекций для молодых учителей и будущих специалистов. Локацию мы выбрали не случайно – это Московский мультимедиа-арт-музей, где сейчас проходит выставка кинетического искусства Франциско Инфанте. Она, как вы увидите, неразрывно связана с математикой, физикой и в целом науками. Об этом и не только будет наш разговор. Алексей Владимирович, начнем э, с того, что вы приезжаете в Нальчик впервые. 23 января у вас будет э, открытая лекция. А, кому посвящена эта лекция? Нет, начнем все-таки с Нальчика. с Нальчика Да, потому что я ни разу в нем не был Это и вообще не раз, был да? в Кабардино-Балкарии а, а был я во всех регионах кроме семи или восьми там вопрос как считать автономная круга но в общем я посетил уже практически все регионы России и конечно же ставлю задачу посетить все а почему решили в Нальчик вас кто-то пригласил почему вы Мурат решили? Мурат Алтуев Эксон uh, Софт позвал меня в Нальчик я сразу согласился. А с какой целью, расскажите? Ну, во-первых, посмотрев, чем занимается Мурат и его производственное объединение, я сразу понял, что вот этим людям точно нужна очень хорошая математика. Вот. Ну, мне кажется, у них и так все хорошо с математикой, разве нет, если Нет, не совсем, потому что не хватает, как бы тех, кто там уже работает, наверное, все хорошо. Но дело в том, что его организация, объединение, не знаю, как это называется, да? А оно очень требует расширения. И Мурат говорит, что он может съесть любое То есть количество умных выпускников. Есть нехватка кадра. Да! Вот Именно мы и так. выяснили, зачем вы будете да, читать лекции. Да, наверное. теперь расскажите, значит, чему посвящена первая лекция. Я знаю, что у вас есть YouTube-канал, у вас есть целая армия поклонников, вообще и последователей. Ну, есть, да, есть. И вы действительно То Вообще на Кавказе очень много. Да, и вы гастролируете по разным городам России со своими открытыми лекциями. Да, да. Вот кто ваша целевая аудитория, самая разная? Сказать это нельзя. Сказать нельзя. Вот если речь идет там о программе 100 уроков математики, здесь можно сказать а что касается открытых лекций которые я провожу по россии целевая аудитория не имеет никакого вот ни, ни, никакого определения это самые разные люди то есть вы приходите в зал у службы, да. где вас и говорю, лекции. ребята там название лекции да а бывает еще как бывает что я даю там 7 названий лекций или 5 за пару месяцев до мероприятия да вот меня позвали в город Эн. Вот, регион. кстати, в Нальчик да. вас позвали. Город Какая те тема вашей да. лекции? Да. Ну, в Нальчике мы решили тему вместе с Муратом выбрали. Мурат, на самом деле, нашел лекцию «Волшебная школьная геометрия». Вот, расскажите нам про эту город. Вот. И вот эта тема, она хороша тем, что она абсолютно универсальна. Вот. Она реально для всех. А так как мы приезжаем в Нальчик первый раз, я еду, да, угу. то первая лекция должна просто а, быть с максимально широким охватом. И вот здесь лучше этой темы не придумаешь, потому что на эти конструкции красивые визуально, да, кстати, наблюдаем. как их. у нас здесь. Красивая, интересная конструкция. Мне, кстати, кажется, что кинетическое искусство, как и, в принципе, искусство, оно тоже э, универсальное для всех, как и геометрия. И вокруг вращается этот. Но они перпендикулярны. Вот эти две перпендикулярны. Третья остается всегда перпендикулярной мне кажется это вот наглядная пример когда математик мог заниматься искусством в том Им числе обоим. так она остается сейчас а как это может быть как это может быть нет э -э я сейчас пытаюсь понять как это может быть отдельная задача между прочим для хорошего школьника написать уравнение движения вот этой вот Самые внутренние, вот, быстро вращающиеся точечки какой-нибудь из них там. Ну, ну вот, мы... вот, пожалуйста, волшебная вот школьная мы... геометрия. Да, да. мы, вот мы сберем, э, насколько вообще искусство и э, математика дружат. Ну, вот смотрите. Что... Вот берем этот вот арт-объект, да? да. Во-первых, он красив сам по себе. И гуманитарий уже скажет, что зачем мне ваши формулы? Вот знаете, на эту красоту, да? Божественная красота, рукотворная при этом, да? Да. Но если человек хоть чуть-чуть математик, он начнет выяснять, вот что там происходит, как оно. Если человек по-настоящему математик, крутой, то он начнет выписывать сразу уравнения. Видите, все возрасты покорные, да, волшебной школьной геометрии, все возрасты покорные. Как то мы отлично а закольцевали вообще. Да, тему. и вот те сюжеты, которые будут нальчики, они как раз такие. То есть э, кому-то просто посмотреть, и полюбоваться. Красотой, да. Да, кому-то намекнуть на решение. И он до конца не может освоить, потому что он еще маленький, например, или давно ага. забыл, наоборот, математику, ага. а кто-то, он будет понимать все. Поэтому волшебная школьная геометрия, она просто для всего города, вот поголовно для всего, начиная там с 10 лет и, и старый, даже можно... Старый может... млад. Да, и старый млад, и крутой математики, и начинающий, и тот, кто до этого вообще ее не любил. Всех зовем, Нальчик, вот, 23 числа. Да. Всех жду, ну и дальше будет открываться уже большой проект взаимодействия Проспект, взаимодействия меня и города Нальчик. Да, это будет уже сентября. мы надеемся, да. это будет действительно здорово. Алексей Владимирович, тогда расскажите, пожалуйста, уже о э, как раз о этих лекциях, а, вернее, даже о цикле лекций, да. которые... О 100 а, математики. Да, сказать, вот да. расскажите, что это такое. Вот. Опять же, это инициатива ITV Group и Мурата Алтуева, правильно? Но 100 уроков математики, это просто то, что я начитал, ну, как бы лично я придумал и начитал. А, но и... Мурат нашел их в интернете, ага. его дети учились по ним. А, ну, дома учатся там, смотрят их. Ага. И он хочет, чтобы они приобрели нормальный такой завершенный вид. То есть вы хотите это собрать, структурировать и вложить в головы чьи? Вот как можно большего количества учеников. Вообще... Учеников вузов, школ? Нет, нет, нет это школа. А, вообще это школа. Значит, 100 уроков нет, с самого начала. Что такое 100 урок математики? У нас есть как бы обычная базовая школьная программа, да. которая первые четыре года учит детей складывать и иногда аккуратненько умножать. Угу. А, то есть вот четыре года вырывается из жизни ребенка для того, чтобы он сто раз подряд сложил, там, вычел, умножил и разделил. Вот, кстати, а как вот. на этих картинах. Да, и, так сказать, понятно, что многим школьникам этого мало. 10, 5, 15 процентов школьников я не знаю, но точно, что примерно такая цифра, может и больше, скучает. То есть уроком. вы хотите сказать, что это время они тратят впустую по ну, большому да, счету? Да, те, кто не занимается дополнительно, те его тратят впустую. Но сейчас понятно, что все лезут в интернет искать дополнительных занятий. Разве все? Ну вот все из этих как бы указанных. Из этих 15 да. процентов. Да. да. Да. И они лезут в интернет, они находят много всего, они находят головоломки, они находят какие-нибудь там развлекаловые, игры, да, все находят, но могут в том числе найти какие-то задачки, упражнения там для любознательных, но очень редко они находят то, что действительно приводит потом к науке. Вот, а ваша да? цель привести способных учеников к науке? Ну, в общем, да, потому что э, ну, а чем бы они не а занимались, какой бы наукой они не занимались, в сердце все равно математика. А вот хочу понять, откуда это желание? Потому что вы сами страшно а внедрены в математику. Ну да. И... Нет, зачем они же да, будут? Вот, допустим, угодно, 15 процентов, что будут делать? Но это вот, это для остальных, для тех, кто с трудом складывает. Вы читаете? Для них телефоны вот А для тех, кто может, нужно как бы ставить большие цели. Да? Ну, человек скучает на урок, человеку нужно решать задачи, человеку нужно двигаться вперед, да? Человеку нужно развиваться в математическом плане, постигая все новые высоты. Математика в этом смысле очень хороша. Потому что в обычной науке ты вышел на некоторое плато. Да. И дальше, в общем, интеллектуального роста нет. Ну вот, во всех науках, кроме математики, это так. Ты достигаешь плато, а дальше по нему бегаешь. Собираешь там гранты, премии правительства, у тебя ученики пишут, ты их вытаскиваешь за Или копаешь, плато, глубь. Да? А? Или копаешь в плато, да? Или копаешь в вглубь. Ну, вот э, в том-то и дело, что это все уже на фото происходит. То есть ты а -а -а. дополнительного интеллектуального роста не происходит в науках, вот кроме математики, этаж за этажом. Вот каждый раз ты освоил новый этаж, а вдруг понял, что ты полный дебил, что ты не знаешь вот этого вот этажа. Вот я хочу вылезти. Следующий пошел, блин, я опять, я же не знаю следующего, да? И вот в математике нет никакого предела вот этого росту, в отличие от других наук. Почему и математика? Это ответ на вопрос, почему математика. Ну какого искусства, кстати, мне кажется, у него тоже нет пределов. Ну не знаю, я проста... искусство, потому что искусство это совершенно из другой области, просто это. Эм, ну как бы искусство, а вы себя не искусство, к этой области. Вот мне кажется, я Искусство? Есть... Нет, я к искусству никакого отношения не имею. А, а мне кажется, что математика нет. это искусство, и поскольку я ну, понимала, что понимаю, что понимаю, для... я э, оцениваю э, ее как, как красоту бы... мира. Ну да, вы имеете в виду вот это конкретное искусство, да, которое вот все на математические основано? Ну, да, хотя бы здесь да. Здесь действительно такое очень специфическое Ну, мне кажется, искусство. не Тут только одни формулы, рисунки, графики, э, сочленение отрезков. Вот, здесь кстати, действительно это... математическое искусство. Это Вот, не, кстати, это же чертежи, Ну да, не, ну я, я как бы не про такое искусство, конечно, имею в виду. Это красиво. Ну а почему а -а -а. нет? Леонардо да Винчи вывел да, без да, золотое да, сечение, ну, разве конечно. и Великий художник да. и ученый в Нет, том числе. Стыки математические искусства есть? Но мы ушли опять далеко. Да, но... Все-таки вот ваши 100 уроков Да, математики. они на самом деле для... Ну, они не с 4 класса. То есть первые 4 вот года, узнать, первые 4 года дети вместо того, чтобы складывать и умножать, должны быстренько узнать уже все, что будет дальше. Работа с экзаменами, раскрывание скобок там. Ну, в общем, то, что вот, грубо говоря, нормальная программа первых 8 классов, должна быть первые четыре, а дальше начинается вот как бы освобожденное пространство. Оно для этих детей уже может включать структуры. У нас есть вот эта стадия Кесарева, это ЕГЭ. Сдал, забыл, ну понятно, да? Это вот Кесарю Кесарева. Богу богу это вот настоящая математическая наука, как она есть, вот это так сказать конструкции, которые человечество за 3000 лет аккумулировало сложнейшие алгебраические там. Весь этот матанализ, если и не ее нет да? в школе. Вот это и плохо. О том и речь. В школе есть, что либо... Что можно сделать, чтобы это появилось Ну в школе. вот, 100 уроков есть. Это мой ответ. То есть, это, по-вашему, такой вот универсальный рецепт. Если ребенок не замотивирован в школе, потому что школе самой это не интересно. Не так. А если как? ребенок скучает в школе, если ребенок не замотивирован в школе, то я ничего не могу поделать. Если ребенок в школе скучает, Математику быстро понимает, все сразу понимает, а, вот -то не скучает. Дошло. То, ему нужно... то есть то он сам найдет эти 100 уроков математики, принципе, а вы да. их просто предлагаете? В принципе, да. То есть у вас не цель заинтересовать в математике Нет. того, кто Никакой. сам ей Нет, не малейший. Это бессмысленная задача. Ставить ее бессмысленно решать невозможно. А поясните, почему вы так считаете? Ну, потому что ну, обычно... То есть, по-вашему, вы тратите свои глаза, силы в холостую? Силы. Нет, ну Нет, бы, но, то есть, это не... получается, что интерес к математике, Нет, интерес к математике как математике, и вообще любой блога, интерес, рождения, да, то вот это и... что-то врожденное. Ну, это нельзя приобрести, вы хотите сказать? Ну, на мой взгляд, да. Не, ну можно открыть себе его, иногда бывает, что ребенок просто не знал, он не знал, что такое математика. Ну так, я о чем и говорю, нужен же кто-то, кто ему это покажет. Если школа этого не показывает, если ребенку не встретился на пути Ну на школу все-таки нельзя принять большинство детей, которые не интересуются математикой. Не интересуются не потому, что в школе был плохой учитель. Вот это как бы такая обычная, это обычная сказка, она неверная. То есть это неверная пародизма, Ну это верно для 20%. А для 80% школьников они просто родились без интереса к математике и умрут без интереса к математике. А ну, 20% смотрите, мы спасем, да. Ну смотрите, э, я не думаю, что когда я родилась, я была фанатом классической музыки. Я первые несколько лет ходила в музыкальную школу из-под палки. И я считаю, если бы мне не повезло встретить педагогов, действительно от Бога, которые сумели меня в этом заинтересовать, я бы потом не посещала ну, то концерты просто выходили в что вы в музыкальную школу, уже означает, что вы в нее поступили. Но ведь это был не мой выбор. — Это очень выбор. непросто. Это Нет. был не мой выбор. Еще раз, поступили? Сдавали экзамены. Вот я, кстати, этого не помню. Нет, ну конечно, давали. Да. В Музыкальную школу поступить очень непросто. И профессиональный ну, учитель послушает, если у вас на самом ритм деле. Слух. Нет, если слух. Я, кстати, не считаю, что у меня есть слух, несмотря на то, что я играла на скрипке. Ну, это противоречивое утверждение. Нельзя играть на скрипке, не имея слов, Так что не но это Нет, это, это ведь можно развить. Да я... Нет, нет, то же самое. Это вот ну, как медведь я на, просто, на я наступил, пытаюсь, все. Я пытаюсь провести Если. параллель с тем, что, мне кажется, математика тоже можно Абсолютно отличная параллель. Музыка и математика отличная параллель. Ну, кстати, то мне всегда говорили, что... То Человек родился, у него медведь на ухо наступил. Вы можете сколько угодно его музыки учить, он не научится. А у другого не наступил. но может, иногда он этого не знает. То есть, речь идет о том, что есть как бы три группы, да? Первая вот она встретилась с математикой была способной. Отлично, все, Значит, для них, пожалуйста, открываем 100 уроков, начинаем. Просто их тоже, их, если вот не будет 100 уроков, тех, кто интересуется математикой, их, ну как бы, их начнут разлагать непрерывным олимпиадным движением, которое как бы ну, в каких-то масштабах оно разумное, но на самом деле нужно для всего есть мера, да? Если школьник слишком долго увлекается олимпиадой, а не наукой, ну, уже какая-то странная а ситуация, передержанная становится. А разве Олимпиады вообще интересны школьникам? Потому Конечно. что мне кажется, что Олимпиады в большей степени отвечают амбициям самих учителей. Во всяком Нет. случае, на Кавказе Но... это было так. Я ходила на все Олимпиады, начиная от физики, математики, заканчивая литературой и иностранным языком. И мне самой это, в этом не было интереса, потому что я знала, какое развитие Мой, мой старший сын... Э... А учителям Он, было принципиально. Мой старший сын ходит абсолютно на все Олимпиады, при том, что его, ну, как бы его, ну, в лучшем случае его никто к тому не склоняет. А иногда даже говорят, что все, где ты успеешь, ходя на все Олимпиады подряд. То есть для него это просто спорт такой. Он все время на них ходит, и у них там полкласса так делает. На самом деле Олимпиадами увлекались довольно много народа. Вот был, был открытый чемпионат по программированию среди команд там, восьмиклассников, да, год назад, никто их никуда не сорганизовывал. Но было 145 команд по Москве собралось. Сами, просто ребята. Сами mm -hmm. сорганизовались. Никто никуда не пинал. Ну, может, кого-то пинали, но вот, скажем, у них класс выставил две команды, полностью сорганизовавшись от нуля сами. И я бы не сказал, что школьники ходят на Олимпиаду из-под палки. Нет, ничего подобного. Но мне, мне кажется, проблема в другом. Проблема в, в том, что они слишком много на них ходят. То есть вот, например... А, а... а почему в этом проблема? Потому что а, Олимпиада, это не... Игра – это не наука. В ней иногда проступают определенные как бы, признаки науки. Некоторые олимпиадные задачи выводят сразу на науку. Некоторые не выводят, некоторые посередине. Но на самом деле, вот серьезное дело, это, конечно, изучать математику, как она есть. А и давай... Это и в олимпиадах поможет, на самом деле. Тогда давайте выясним. Значит, и в ЕГЭ получается... это поможет, и в олимпиадах. Но, но Когда получается, получается что ЕГЭ, олимпиады и, в принципе, школьная система образования в России, она... А расхолаживают, что ли, детей? Получается, она лишает ну, не их не школьная система, опять. Я, значит, смотрите, тут ситуация очень сложная. Ну, ситуация, вот она сложная, она как бы неоднозначная. В чем школьная это неоднозначно? Школьная система рассчитана, вот обычная школьная система рассчитана на просто обычных учеников, которые родились без особенных способностей к математике. Так. Эта школьная система хочет их довести до уровня там, знания, дробей и процентов, грубо говоря. Угу. Ну, условно, да, и каких-то геометрических образов. Ну, она как-то худо-бедно с этим справляется, для кого-то справляется, кто-то забывает эти дроби и проценты уже через день после ЕГЭ, кто-то кто-то запоминает их, да, умеет с ними оперировать в течение жизни. Но она, вот когда мы говорим «школьная система», мы никогда не имеем в виду а, ту ее часть, которая относится к а, действительно крутым школьникам, одаренным а дети одаренные, да. да? И для них существуют совершенно специальные проекты, ну, типа Sirius. Сириус, Сочи, да, куда уже попадают только одаренные дети. Их отбирают везде как-то, да, свозят. Все за счет государства, слава богу, у нас. Сейчас мы живем в интересное время, когда одаренный ребенок может быть абсолютно из бедной семьи. Но это касается только математики да. и физики. Вы про это про сейчас другие говорите. другие науки я просто не в курсе, но, э, например, в Сириусе появились какие-то био-отделения. там отделения. То есть э, уже частично и в другие заливаются. Но по математику, да, то есть есть вообще есть целый ряд мероприятий для одаренных детей но но вас что... вообще устраивает система образования школьной в я России это скажу. Да. Значит, для одаренных детей да существует целый ряд мероприятий но все-таки ни одно даже даже все эти предприятия в сумме да они не могут покрыть вот все 10% школьников которые в принципе априори одаренные и способны к математике то есть школьников таких гораздо больше чем существующих сегодня э, возможностей для них, хотя возможностей гораздо больше, чем во многих странах, где я был. Я даже не знаю, с чем сравнить. А чем чревато отсутствие этих возможностей, что ну какой-то как? ну, процент он, из он этих детей да, он они того, они что получается, то есть они не реализуют свой потенциал ну, таким да. образом. Имеющиеся у нас в России 10% чрезвычайно талантливых школьников, они, к сожалению, не все попадают вот в эти вот э, Означенный список есть, мероприятий да. в Сочи Сириуса и же с ними. Mm -hmm. Хотя, на самом деле, уже довольно, ну, как бы, уже, уже ситуация не то, что вот, это не исчезающий малый процент из них попадает. То есть процентов, может быть, из них еще 10-15 попадают в эти места. Но опять же, даже те, кто попадает в эти места, это нерегулярная вещь. Он приехал летом, поучился там, потом снова в школе, приходит как в школу, как в камеру хранения, да, фактически. Потом снова, значит, через полгода у него какая-то супершкола. Но а, и для них тоже хорошо бы как бы регулярность какая-то обучения вот, обучение на регулярной основе каким-то действительно серьезным вещам. Действительно серьезные вещи это не олимпиады. Вы можете предложить вот эти действительно серьезные вещи? Ну, Я конечно, правильно понимаю, конечно, что ваш это курс, курс просто, ну, это как начало раз математики, вот да? Это. Основная теорема арифметики и все, что к ней приводит, движение прямой плоскости, классификация и так далее, перестановки. Комплексные числа потом на этом всем вылезают. Потом решение уравнений уже, имея комплексные числа, можно делать все, что угодно. В общем, нормально, введение в математику. Вот я за вот одну отлично. минуту изложил. теперь, изложим. мне кажется, зрители поймут, почему они должны прийти в Нальчики в сентябре да, на ваши лекции. все, все, все Нальчики, тем более Нальчики, покрытие, так сказать, еще не всех талантливых ребят, как я понимаю, Мурата. Теперь про открытые лекции. А, ощущения, а, вот какие-то ощущения, что вот в каких-то городах... А, более внимательно, более вдумчиво слушают открытые лекции, чем в каких-то других, я не уверен, что это есть. То есть такой закономерность Но, вы не можете Да, обсуждать. просто дело в том, что бывает же как, что Просто обстоятельства как-то сложились, не знаю, там я устраиваю где-то лекцию в пятницу вечером и мы все на дачу убежали. Ну, как бы аудитория так, не очень много народу, а, но зато бывает, что это самый целенаправленный народ, потому что они не поехали в хорошую погоду весной на дачу, да? То есть, то есть они сделали серьезный выбор. Да, да, да, да, но бывает по-разному. Я бы не сказал, что есть какой-то вот такой, что вот, скажем, город Н – это всегда очень круто, город М – это ну вот всегда как-то какая-то фигня. Но есть такая штука. Меня-то зовут в города, где люди к этому готовы. Меня не зовут в те города, где, так сказать, ну вот, там в городах, в некоторых городах просто нет человека, который организует мою ну, лекцию. Меня зовут там из некоторых городов. я не буду их То есть вы как артисты, вы вот сами не предлагаете свои Нет, нет, я, нет, нет, вот такая да. гора кипа приглашений, если я сейчас их расставлю, вот сейчас, сегодня, да. это будет примерно 3-5 лет. Теперь интересно, вы работаете и со школьниками, и со студентами, подходами? И взрослыми тоже. Подход тогда вот с этими тремя разными категориями, да, в чем по отличается? Да, все Вот давайте как-то, может быть, если тезисно не получится, но ну, по крайней получится, мере емко. Получится, получится. но ну, а все здорово. Нет, а то... со школьниками я предпочитаю работать только сильными. Тут я, что называется, фашист, как меня называют часто. Вы работаете только в индивидуальном порядке нет. или нет, это какие-то групповые? Нет. группа. Нет. Школьников собирается, я им читаю какую-то очень крутую математику, которую они готовы понимать. И эти лекции можно найти на вашем YouTube канале, правильно? Все да? можно. Вот на YouTube мы канале все оставим. можно. Да. Маскульт привет называется. Саватеев. Привет. привет. Набираете и находите. Угу. Там все. Там, там сейчас большая помойка, но мы на самом деле появились еще люди э, очень сочувствующие нашему делу, готовые помогать. И, Марат, и Мурат тоже готов. Это дело, Мурат да. готов тоже включиться в это. Там, в общем, разные люди, может быть, помогут какой-то порядок навести. Так, со школьниками по да, с Со школьниками вот так. То есть я. Да, и это сильные школьники. Да, как правило, да. Иногда меня зовут в обычную школу. Mm -hmm. Бывает, что я принимаю приглашение что, просто чтобы мониторить ситуацию. Вот мне иногда интересно приехать в обычную школу. Обычная школа, и это то, те 10-15% сильных учеников или таких же середнячков. Это совсем вот, yeah? проценты дроби уже тяжело. И иногда и, бывает, и, что я к ним езжу. И какие тенденции вы наблюдаете? Ну, потому что я хочу наблюдать тенденции, поэтому ну, есть. вот да. и какие, какие и поделитесь наблюдают. Ну, а, я бы сказал, что а, вопреки многим моим коллегам, то есть я, я скажу то, что коллеги, может быть, многие не согласятся, а, я бы сказал, что последние несколько лет, а, сред... mm -hmm. вот этот вот сам, самый, так сказать, ну вот самый базовый самый базовый сегмент mm -hmm. а, становится немножко лучше. Угу. Так, теперь со студентами. И в чем Нет, разница э, ну, то есть, со школами понятно, да? В да. основном я работаю с мат-классами, да, да, да, но иногда с, с обычными ребятами. Стараюсь их как-то зацепить чем-то. Я поняла, поэтому не, вот я прошу перейти все, к студентам. Да, все равно так. как бы нужно, чтобы они были заинтересованы, нужно, чтобы учитель был хороший. Я как-то приехал в Кандалакши. Мне собирают, мне собирают класс, обычный класс. И вдруг я выясняю, что они знают все формулы, они отвечают, и у них такая учительница боевая, то есть учительница иногда а важнее, вы, А чем... мы вернулись как раз к тому, о чем, о, о чем мы с вами спорили. То есть изначально вы сказали, что ну, э, да. интерес – это что-то врожденное, а тут вы теперь себе противоречите и ну, говорите, да, что учительница важен. Вот непонятно, я, вас, но вот я, видел, я, я же видел другие примеры, в общем проблема. Ну просто, видимо, других бывает чаще, да, бывает, да и поэтому... Ну, вот я про них просто не... не хочу рассказывать. Но мы примеры. про это и не будем, но я но. просто хочу сказать, почему нужны вот эти молодые специалисты, которых вы ну, можете да. заразить они, своей, они с, вытащат, своим да, интересом тех, может, и вытащат. своей страстью вообще делиться этим знанием, потому что именно от учителя идет вообще желание выйти в науку и да. посвятить Значит, себя безусловно ей. Безусловно, те, кто... Были найдены, были найдены с помощью учителя, это очевидно. Вот, но он, некоторые он, как у нас бы, ну, один такой, по некоторые. крайней мере, очевидно есть. Ну, но все-таки принципиальная да. разница вашего подхода Дальше, в работе да? с, учениками, с учениками, именно со школьниками нет, и со а студентами, студентами. я просто, ну там вызывают меня куда-нибудь выступать перед студентами. Как правило, это некоторые город. Вот вы все говорите про то, как вас зовут, но вы ведь сами преподаете а, в, а, нет, в вузе. А, нет, я да? не преподаю как? Нет, ну разве вы не уже нет? не ну, У меня в университете Пожарского есть курс математика для гуманитария. Не... Там 10 человек, группа. А, и вы которые... считаете, это не <laughs> Ну нет, ну, это <laughs> два, два, два месяца в году, и, и, и, и как бы это очень специфичная ситуация. Это а совершенно почему? особенное а образование, не это хотите? необычный обычный а университет. А почему вы не хотите нет, а сесть в одном преподавел. месте и вести курс ну, года в год? Ну да, же я не смогу ездить. Проблема в чем? что Я не смогу ездить. То есть, вот если я буду базово преподавать, я не смогу ездить. Тогда сформулируйте свою миссию, ведь вы ездите не потому, что вам так интересно жить в поездах и самолетах. о Это вопрос интересный. Скорее, именно поэтому. Но я с детства мечтал все время путешествовать. Но ведь можно а. путешествовать и при этом никому да. Но не Но тогда как ты будешь математику? путешествовать? Как ты будешь э, там сам что-то организовывать, куда-то там билеты брать, да? А так ты ездишь, тебе все берут, везде селят, водят по музеям, это же классно, да? Угу. А ты просто лекции читаешь. То есть как? я сделал то, что я всегда хотел сделать, чтобы я ездил, но при этом это за чужой счет было. Вот, вот как можно свои мечты осуществить? да? на самом да? деле, конечно, я без лекций, я еще и как бы начинаю чувствовать какой-то вот, если я там долгое время лекции не читал открытой, так бывает там зимой, угу. период каникул, угу. или летом, Начинает уже зуд какой-то быть. Что и вот. чем я вы что занимаетесь я... в это время? Ну, обычно самообразованием, то есть науку, пытаюсь какую-то понять дополнительную науку. Ну, математики, я говорю, нет, нет, вы нет, вот нет это, вершины вот вы, вы тут обвиняли школьников, потому что они слишком часто ходят на Олимпиады, и это отвлекает их от науки. А сами ездите по всей стране круглый да, год да, да, да. Ну, я и отвлекаетесь от науки. Лет, а, ты все хотите я, сказать, что ну, уже на успели, на покой, да? Не, но тем не менее, тем не менее, я и летом, и зимой некоторое время уделяю науке. Я это да? А, да? Сколько времени все-таки вы выделяете? Значительно ну, вот меньше, чем прямой чем... и, и месяц, и ваш вклад ковков тогда я не занимаюсь наукой, я пытаюсь в ней разобраться. У меня есть статьи, конечно, но это как бы статьи. Нет, а в чем тогда разница? объясните, между тем, чтобы заниматься наукой, и между тем, чтобы разобраться в науке. Огромная занимающийся Форму наукой, он должен придумать что-то новое Понятно. и опубликовать. Это новое может быть сколь угодно унылым. Э, и такие люди субстанции. называются учеными. И тем не менее он будет ученым, потому что. А это вы ученый? Ну, в какой-то мере да. Есть у меня результаты какие-то новые. Но мне это интереснее разобраться в чужих уже доказанных теоремах, которые гораздо красивее, чем все, что я могу создать. И это есть стремление наверх. На самом деле, я, вот, я стою в некоторой оппозиции к сегодняшней ситуации, когда э, любой там бездарь публикует… Ну, ну новое всегда можно придумать что-то, что никогда никто там почему-то не думаете, делал. Вы думаете, а разве это не повторение? каждый, а просто... самый, каждый э, такой вот человек, он будет считать, что он ученый. Ну, будет, да, формально он будет ученым. А я не буду, потому что я разбираюсь в уже доказанных теоремах. Но мне это гораздо интереснее, потому что доказанные теоремы доказывались гениями которые были единицы всегда во всей эпохе человечества. А если бы я был ученым, я был каким-то заурядным сотым ученым в стране. Ну, это гораздо интересно. А Но. популяризатор я первый или второй. Ну, а понятно, нет, да? Почему? Есть, Или второй? Потому что Коля Андреев еще есть. Он обидится, если я скажу, что я первый популяризатор, потому что он тоже первый популяризатор. Мы оба первые. Вы не боитесь конкуренции, что вот так вы будете ездить по городам России так. и взрастить новое поколение популяризаторов? Вот это будет прекрасно. Я спокойно Тогда мы все-таки все поняли, в, в чем ваша миссия. То есть отчасти и ну, в этом. Деле, да. Я же не могу всю жизнь так ездить. Я еще поезжу 10 лет, потом, наверное, хватит уже с меня. Уже можно на дачу поехать и уже разобраться в великой теремии фирма, как вы No. Wow. Ну, у вас будет 10 Правильно. дней в году на это. Нет, вот я хочу, чтобы вы хотите 10 пенсии? лет? я уже хочу да, 10 лет. А вы действительно собираетесь выходить на пенсию? Обязательно. Леонид вы помимо всего еще страстно увлечены спортом, вы вообще на своем канале говорите, что математическая культура неразрывно связана с культурой походов. Вот расскажите, почему вы любите горы, с чего вообще началось ваше знакомство со спортом, как вы в него пришли? Ну да, но я бы не называл это спортом. Я бы назвал это физкультурой. А чтобы выделить мой вид физкультуры да. э, и отличить от обычной физкультуры, когда человек выходит и пробежку совершает утром, угу. и потом пару раз ну, отжимается. Такая... Пару раз отжимается, на да? э, Мы называем это экстремальная физкультура. Экстремальная физкультура да. для математиков? Экстремальная физкультура. Что это такое? Это термин, это который такое? я изобрел. Экстремальная физкультура – это огромные физические нагрузки безопасности. Что, это такое? Что например, это такое? Например, вот взял, пошел вот отсюда, стартанул, за день вот до той вершины, вот так вот здесь, вот, угу. ну, допустим, этот склон проходим пешком, угу, угу. и обратно, там 50 километров и подъем 2000. И вот так за день, вот в 6 утра вышел, в 10 вечера вернулся. И что, каждый день прям? Нет, ну не каждый день, конечно. Ну раз в неделю, вы вот говорите, да, что Да, да что я, что я хочу, вот мне нужно, чтобы раз в неделю организм получал, ну если не такую, как я нарисовал нагрузку, да. это совсем для самых крутых. Но сравнимую, то есть, ну, ну например, вот конкретно в моем какая? случае, в там, случае? в моем случае 40 километров и подъем полторы тысячи, это вполне хорошо. И для чего то хорошо? Или 80-70 километров пешком просто без особых подъемов. Тогда я себя буду дальше неделю чувствовать нормальным человеком. А если нет, то просто сосиска. Тогда то есть поясните, я, что, значит, вот? что значит нормальный человек, который ну, нормальный может человек, ездить с собой. Соображает, да, да, соображает, да? да? Во-первых, здоровье: да? Что если как бы, я пропустил такой выход то у меня сразу начинает подкашивать здоровье. Болеют от сиденья да, на месте. Нет, я, вот, вот почему, казалось бы, если человек занимается наукой, хорошо даже, если он пытается разобраться в науке, а не ну, ну, занимается Голова прекращает работать и все. Просто, то совсем. есть физические нагрузки возвращают влияют голову. на вашу работу. Сразу возвращают голову. И, а, а как вы к этому пришли? Я просто знаю, что вы э, из математическая вообще семьи, то есть вы да, э, ну, это, у, нас, мы всегда у вас такое ходили. есть наследование. Это все все идет да. все-таки от родителей. Но это все, не... это все, все знали, да, что, ну, например, вот мои одноклассники в обычной школе, вот этой простой дворовой mm -hmm. школе номер 835, где я учился, да? Да. Они приходили и делали уроки вначале, а потом шли гулять. А вы? Меня первым делом, вот победал? Да. иди на два часа гулять минимум, обязательно, до пяти вечера, пока светло. Если ты не погулял, ты не приступаешь к уроку, пока ты не погулял. Какие еще виды спорта? Ну еще вот, вот, лыжные палки, видите, я взял, да, раз, да. на самом деле самый любимый мой вид спорта – это лыжи, беговые лыжи. Да? Это нацепил, взял палки и вперед, и фигачишь до упора вот на лыжах. У нас есть соревнование 100 километров за один день, Ух оно и... проводится раз в год. Ну, вузов у нас нет, кроме там, нескольких в Москве и пары в Питере. Расскажите, какие это вузы? Ну, я имею и... в виду математику. И... Нас ну, нет, расскажите, ну... какие ну, это как? вузы, просто назовите их. Фистех. Фистех, раз. Я профессор Фистеху, например, как бы Это я раз, сказал. Два. Потом. Матфак высшей школы экономики, факультет математический. Почему МГУ на втором месте? Это любопытно. Обычно сперва ну, Фистех, потом. потому что Фистех и Матфак научились работать... Адрес нам. Что это значит? Ну, это значит, что вот представьте себе, что вы гениальная, матема... гениальная девушка-математик. Да? Ну, вам проще, вам проще представить, вами. что вы гениальная девушка-математик, чем то, что вы гениальный парень. Хотя это, конечно, чаще бывает. Но пусть это вы гениальная девушка. И вот вы идете на мехамат. Ну и, грубо говоря, ну вы попадаете в общую массу, вам также читают лекции, также ведут семинары. Кто-то может из семинаристов скажет, «О, вы будете у меня писать диссертацию». Не потому, что вы такая красивая, а потому, что вы гениальная, да? Это может быть. Но это бывает как бы редко. На Мехмате это не очень поставлено на поток. А на матфаке и на, на в МФТИ это как бы это вот норма. Это норма. Вас возьмут, сразу возьмут и скажут, «Вот, все, теперь мы вас не отпустим. Вы будете здесь писать, вы, вы, вы крутая». Ну у понятно, да? Было, То есть, адресный у, подход. У вас было интересное замечание о том, что в И принципе... в Питере, соответственно, Чебышевка. Есть. Ну, Чебышевская группа, но вообще есть по БГУ, как бы там Стас Смирнов, у него лаборатория. У, у, у вас было интересное высказывание о том, что в принципе, да, когда а, сильные а, выпускники школ сдают ЕГЭ и поступают в ВУЗ, что ВУЗ как бы и конкретный факультет делают сильным как раз вот эти самые mm. сильные ребята, которые туда пришли. То есть Более человек... того, на самом деле сильным его делают не те, кто круто сдает ЕГЭ, а те, кто призер Олимпиад. Даже Это вот... гораздо более высокий так, уровень, чем просто, сильно сдан ЕГЭ. Просто почему вот все, все, все более-менее да, одаренные ребята, они, соответственно, натянутся либо в МФТИ, ну либо, да. либо в Вышку, либо Такое в МГУ. Какое равновесие сложилось. Да, но вы, но вы говорили, теории, что да? если условно все эти сильные выпускники, олимпиадники, да, вчерашние школьники да. договорятся и поступ, поступят, не знаю, там в ранхикс, то ранхикс выйдет с помощью. Еще первый... преподавателей надо, чтобы им привели, тех, которые могут им вести. Потому что я, вот конечно, я как пр... раз Прошу отлично, прощения, отлично, да, что в этом не я хочу сказать про ранхикс ну, конкретно? Как, ну... если мы возьмем просто абстрактный вуз, абстрактный вуз. То в нем преподаватели, которые в нем есть, они не способны учить этих детей. Здорово, вы сами ответили на, на мой вопрос, потому что он, это, я, это заметила это, я заметила. заметила, <свят> да, вот одна, что одна составляющая, ее не ну, хватает да, в да. Это Четко. Есть, эти же, верят те, что опять... эти гениальные, эти верят те, что эти гениальные. За счет этого и происходит к, все, да. В проблеме кадров, что нужно, кадров, да. нужно новое поколение учителей современных Обязательно, обязательно. Арт, да. обязательно. И если в математике еще есть возможность некоторое время пожить за счет э, ввоза обратно тех, кто слинял, уговаривая их всеми правдами и неправдами, то я не уверен, что во всех других науках есть такая возможность. То есть, как бы, в у нас еще есть некоторый буфер, мы можем привозить из-за рубежа тех, кто уехал от нас, обескровливая эти хищные страны, страны варюги вот эти всякие, там Англии, Франции, Америки. А это вас принципиально, да? Где родился, там и пригодился. Ну, надо, чтобы на русском языке это происходило, потому что, когда человек меняет свое языковое окружение и придавая свой язык и свою культуру, он начинает все делать на английском, он уже не очень понятно, русский или нет. Mm -hmm. Это очень плохо. Я хочу сказать, что не надо заставлять людей заниматься тем, что им не по душе. В этом плане я возвращаюсь к, сифровке, да. к своему первому пункту. Не надо заставлять детей учить математику, если им она не нравится. Что вы всех, вы, вы всех. беретесь, выведете какую-то формулу, да, чтобы понять траекторию движения, вообще принцип какие модели, которые Ну, там, да, да, суперпозиция трех движений, в принципе, механики это делается. Ну, тогда мы ждем новых роликов на Ютубе. Да, ну, как э, Там, да, лучшим тогда. А, да? Отлично, может быть тогда, за... лекции, особенно да? заинтересовавшимся ребятам после лекции в Найчике, да, которая да, ну, там, на самом, снова повторяется. Видимо, я сейчас подумал, как бы не, на самом деле довольно просто, там просто сумма. Ну вот не, речи... раска... не а рассказывайте, новая, новая. да, не рассказывайте, пусть останется какая-то интрига и кто-то поработает и поможет. Будет. Ладно, большое спасибо. Спасибо. До встречи на лекции 23 января. Да, и в сентябре. И в сентябре уже О. целый цикл. Спасибо.